Фаберлик и Валентин Юдашкин представляют осенне-зимнюю коллекцию женской одежды. Меняешься ты, меняется мир. Выбери свой модный образ от Валентины Юдашкина в каталоге или на сайте faberlik.com. Джемпер от 1799 рублей.